Приветствую, мои любимые подписчики! С вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз для Овнов на эту неделю. Кстати, я напоминаю, что вы теперь можете заказывать еженедельный или прогноз на месяц с описанием каждого дня индивидуально по вашему расчету, по вашей дате рождения. Итак, мои родные, что же ждет Овнов на этой неделе? А у ОВНов эта неделя складывается достаточно неоднозначно. С одной стороны, может укрепиться ваша карьера, вам могут предложить занять или более высокую должность, или предложение какое-то интересное предложить. Причем немаловажно, что... Большую позитивную роль в этом может сыграть некий достаточно влиятельный человек, даже, я бы сказала, ваш покровитель, предпочитающий, возможно, оставаться в тени. Вообще многие важные события могут происходить для вас на этой неделе тайно и ну, достаточно неявным образом, поэтому лучше ведите себя тихо, скромно, не привлекая постороннего внимания к своей прекрасной яркой персоне. А в конце недели на выходных возрастает вероятность осложнений в отношениях с представителями власти или закона. В деловой сфере это может быть связано с проверками, контрольными закупками, какими-то ревизиями. Воздержитесь от поездок на своем автомобиле, именно если вы ездите за рулем, потому что при нарушении правил дорожного движения вам не избежать штрафных санкций, даже если вы переходите пешеходный переход, переходите его тоже в правильном месте и на зеленый свет светофора, потому что здесь вы тоже можете столкнуться с властями. Что касается любовных отношений на этой неделе, то Овнам необходима неподдельная эмоциональная связь с любимым человеком. Если она есть лишь в вашем воображении, роман даст незримую трещину, и вы будете последним, кто это заметит. А для инициативы, если вы хотите проявить таковую, очень-очень подойдет 19 февраля. А в этот день ваша искренность компенсирует любые недостатки вашего характера. А вот 21 и 22 февраля удачны для романтического ужина, плавно переходящего в более близкий контакт. А в воскресенье проявите побольше заботы о своем партнере, если у вас уже есть партнер, даже если при этом вам придется в чем-то ущемить себя. Поверьте, это даст потом вам незримую помощь, поддержку и даст свои плоды. А теперь, что касается карьеры и финансов для Овна на эту неделю опять-таки будет складываться достаточно неоднозначно с одной стороны может улучшиться ваше деловое взаимодействие с начальством вам могут доверить ответственную работу с которой вы достаточно успешно кстати справитесь также хорошо пойдут дела у руководящих работников и администраторов либо у владельцев бизнеса вы будете располагать все необходимые информации для принятия правильных эффективных решений а с другой стороны в эти дни к вашей работе могут проявиться внимание контролирующие органы не исключены проверки ревизии поэтому будьте аккуратны отчеты сдавайте своевременно и будьте счастливы мои родные это был прогноз еженедельный энерговибрационный прогноз для овнов мои родные мы рады что вы нам ставите много лайков потому что это ваша обратная связь благодарю вас за то что вы пишете комментарии почему-то в личку пишите их открыто чего вы стесняетесь потому что что ваши результаты они умножаются когда их другие люди читают поэтому ставьте лайки подписывайтесь на наш канал обязательно и вы будете в числе первых узнавать о выходе нового видео тем более по секрету их скоро станет очень и очень много следите за выходом нового видео до новых встреч мои родные и обещайте стать еще более счастливыми пока пока